Очень важно не та вода, которую вы пьете, а из такого стакана вы пьете. Вы должны знать, если вы пьете из зеленого стакана, то тогда вы поумнеете. И у ваша жизнь будет очень хорошая. Если вы пьете из синего стакана, то у вас будет очень много здоровья. Самое лучшее для материального благополучия – это пить из зеленого стакана. Но если в зеленый или в синий стакан – это для здоровья, Синий стакан, что вам нужно, чтобы какое у вас здоровье было, чтобы молодость была какая-нибудь? Тогда какие кристаллы должны быть, старые или молодые? Молодые кристаллы должны быть. А из молодых кристаллов какие кристаллы самые лучшие? Это янтарь, он моложе, чем, чем все остальные, включая. Но это же молодая смола получается, да? Поэтому я могу сказать, как себя можно оздоровить. Берете синий, синий прозрачный стакан, кладете в него большое количество янтаря, наливаете водичку и пьете. Вам нужно быть умным человеком и сделать так, чтобы вам везло. Какую вы хотите жизнь для себя сделать? Яркую и красочную. Берете яркие и красочные камни, бриллианты, золото, берете очень, очень красивые камни, там сердолик какой-нибудь там. Вам необходима авантюрность, авантюрин ложите какой-нибудь, наливайте в чашку зеленого цвета и после этого наливайте воду холодную, она чуть-чуть стоит и начинаете пить. Таким образом вы можете сделать так, чтобы зеленый цвет будет настраивать на то, чтобы что-то произошло в вашей жизни, синий цвет будет настраивать на то, чтобы в вашей жизни было похудение. Если вы положите синий камень в синюю воду, то будете худеть. В случае, если положите красный камень в синюю воду, будете поправляться. Потому что красная расширяет, синяя сжимает. Андрей Андреевич, в банку трехлитровую кладу кремниевые пластинки. Это вода для питья. Говорят, что полезные. А вы что скажете? А я считаю, что в белой банке обычные минералы, они никак не работают. Никак не работают. Для того, чтобы минералы активировать, необходимо обязательно, чтобы пространство, в котором находится минерал, начало иметь какой-либо цвет. Вот смотрите, в воде минерал бесцветный. А если на минерал бриллиант бесцветный, а если на этот бриллиант засветить зеленым, он же создает цвет зеленый. А если фиолетовым, создает цвет фиолетовый. Но он красивый, когда белый цвет попадает. Красивый, когда белый цвет попадает. Тогда есть такая особенность, оказывается, многие минералы, и существует целая такая принципиальная наука, которая изучает вопросы, когда на минералы э, пускают определенный цвет для того, чтобы минералы начали работать, только после этого в них можно наливать воду, и эта вода будет полезной. Во всем остальном, во всем остальном виде они абсолютно аморфны, то есть на человека не воздействуют никаким образом совершенно. Мы слишком разные энергетически между минералами, поэтому я думаю, что это может никак не дать вам, ну, не дать вам никаких никакой пользы.